Привет! В этом видео решила поднять очень актуальную, на мой взгляд, тему – это перепотребление. Но это понятно, что когда мы покупаем ненужные нам вещи, мы тратим деньги впустую, и эти средства можно было потратить на что-то другое, более полезное. И понятно, что маркетинг очень сильно провоцирует перепотребление, но это то, что лежит на поверхности. А вот если копнуть немножко глубже, то за перепотреблением будут скрываться вот такие вот проблемы, о которых мы не очень часто думаем. И вот, а вот эти скрытые проблемы я как раз очень кратко хочу поднять в этом видео. Итак, поехали! Под перепотреблением мы будем понимать процесс, когда мы покупаем ненужные продукты, ненужные вещи, без которых легко бы могли обойтись В этом видео я буду больше делать акцент на рынке одежды, потому что это вот такой рынок, где-то очень ярко видно Давайте посмотрим сначала с точки зрения конкретного индивида, каким негативным последствиям приводит то, когда человек покупает очень много одежды. Ну, Первое, это то, что я уже говорила, то есть на это тратятся деньги и соответственно эти ресурсы можно было потратить на что-то другое. Это первый момент. Второе, человек захламляет свою квартиру, то есть эти вещи лежат, пылятся, они создают хаос, они затрудняют поиск вещей нужных, то есть для того, чтобы разобраться, что где на это нужно тратить время. Кроме того, чтобы э, привести вот это все в порядок, э, как правило, на это нужно тратить время и тратить усилия. То есть нужно как-то их перекладывать, перебирать, сортировать, может быть, куда-то какие-то вещи отнести, то есть придумать, куда их деть. То есть это требует времени и это требует усилий. Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, что захламленное пространство будет создавать напряжение, а вот как раз из одежды, которая может постепенно накапливаться и могут создаваться завалы. Даже если в помещении, в комнате, внешний вроде бы порядок, само ощущение, что в каких-то шкафах, в ящиках, вот там хаос, там завал, там нету свободного пространства, там очень тяжело что-то найти. Даже вот само это ощущение, что мы об этом знаем, оно будет создавать напряжение. И это напряжение возникает из-за того, что мы же в принципе знаем, что с этим нужно что-то сделать. То есть нужно собраться с мыслями, найти время и разобрать все-таки эти завалы. Это как незавершенные дела или задачи, которые нас напрягают. То есть вот есть такое свойство мозга. Все, что завершено, он сразу откидывает, а вот то, что не завершено, он периодически нам зудит, напоминает, обращает наше внимание. И как раз это нас и напрягает. И вот если собраться с мыслями и эти завалы все-таки разобрать, то вот это ощущение порядка, оно сразу дает очень много энергии. Если говорить о проблемах с точки зрения индивида, то вот в контексте перепотребления нужно еще затронуть тему шапоголиков. Давайте будем честными, когда мы покупаем себе какую-то новую вещь, ну в частности одежду, мы это очень часто делаем, чтобы себя как-то порадовать, побаловать. И здесь в принципе никакой проблемы нет, когда мы при этом умеем радоваться и другим каким-то вещам. Проблема начинается тогда, когда мы радуемся, например, только новым шмоткам, и это уже переходит в зависимость. И это можно сравнить с такой сладкой зависимостью. Вот Когда мы просто сели с удовольствием сели кусочек тортика и получили от этого удовольствие, это один вариант. Но когда мы получаем удовольствие только от сладкого, то для того, чтобы получить тот же уровень гормонов счастья, дозу сладкого нужно постоянно увеличивать. Точно так же и здесь вот количество купленных новых шмоток оно будет постоянно увеличиваться для того, чтобы получить тот же уровень эмоций, тот же уровень удовольствия. И вот здесь, конечно, получается, что человек впадает в зависимость, и новая шмотка, она проблему не решает. Поэтому проблема шапоголизма на сегодняшний день очень актуальна. Следует отметить, что есть люди, которые сильно зависят от общественного мнения, и покупки могут совершаться вот в погоне за модой, за какими-то трендами, тенденциями, для того, чтобы подчеркнуть свой статус, свое положение в обществе. И здесь могут очень хорошо работать коммуникации, ты этого достоин, ты можешь себе это позволить и так далее. И все это, естественно, может приводить к перепотреблению. Кроме того, еще в определенных социальных группах вот определенного статуса, уровня могут существовать такие, скажем, неписанные правила, что, допустим, вещь не одевается больше там, определенного количества раз. Или, допустим, раз в год нужно обновить свой гардероб. И вот эти непонятно откуда взявшиеся правила, они могут тоже приводить к тому, что люди покупают лишние вещи, там, лишний раз их меняя, выкидывая и так далее. На этом мы говорили о проблемах перепотребления с точки зрения индивида, теперь давайте посмотрим более глобально. На самом деле за производством одежды стоят куда более серьезные проблемы, Но в частности это связано с загрязнением воды, куда попадают пестициды и химикаты, которые используются при окрашивании хлопка, также это выделение парниковых газов, которые выделяются при производстве. На самом деле производство одежды за последние 15 лет выросло больше чем в два раза и по выбросам CO2 текстильная промышленность догнала и перегнала очень многие производства а что происходит с нами? А мы продолжаем все покупать, и таким образом схема работает очень просто. Спрос порождает предложение. То есть мы таким образом провоцируем производителей производить все больше. И производитель будет стараться что для, производить больше, чтобы удовлетворить наши потребности. И маркетинг, естественно, в этом случае будет рулить и провоцировать потребление. Можно найти очень много такой страшной статистики о том, как производство одежды негативно влияет на экологию, на окружающую среду. Но тут скорее больше вопрос, а что с этим делать? Дело в том, что масс-маркет производит всего очень много, и для того, чтобы производителям постоянно оставаться на плаву, им нужно наращивать обороты и производить еще больше. И вот в этом потоке начинает страдать качество. Вещи становятся одноразовыми, они очень быстро теряют внешний вид, разлазятся по швам, становятся неопрятными. И э, вот если взять совокупность всех вот этих проблем, сегодня появился такой тренд, который называется медленная мода, либо э, slow fashion. Это такой подход к одежде, когда э, предпочтение отдается качеству, то есть покупаются качественные, дорогие вещи и как правило немного, покупаются они не часто, здесь ни в коем случае нету погони за трендами, тенденциями и так далее. То есть люди покупают качественно, покупают реже и, естественно, они думают об экологии. Когда мы говорим о перепотреблении, нужно помнить, что приедается абсолютно все, сколько бы денег это ни стоило, каким бы красивым это что-то не было, все равно будет стадия насыщения, потом такого присыщения, и после этого может наступить даже стадия отвращения. И это касается не только одежды, это, естественно, касается, допустим, гаджетов, может касаться, допустим, интерьера, страны, в которой живет человек, то есть сначала что-то новое нас привлекает, удивляет доставляет радость, но все равно в какой-то момент это будет приедаться. И для того, чтобы мы постоянно не зависели от потребления нового, чтобы получить вот какие-то положительные эмоции, ощутить радость, нужно уметь радоваться простым вещам, то есть иметь в своем арсенале разные источники удовольствия. И вот это на самом деле очень ценный навык, когда мы умеем себя, скажем, в какой-то степени развлекать и находить радости в мелочах. Но если вот немножко это обобщить, то на самом деле проблема перепотребления, она все больше выносится на поверхность, они все больше начинают говорить и понятно, что мир все больше будет идти в сторону все-таки осознанного потребления, чтобы перестать зависеть постоянно от приобретения чего-то нового и покупать, приобретать вещи более осознанно и более обдуманно. Понятно, что не только производство одежды загрязняет окружающую среду, если куда более вредное производство, если посмотреть на вот все масштабы проблем, то здесь может появиться такая идея, что я один на самом деле ничего не решаю, я один ни на что повлиять не могу. И с одной стороны, в принципе, это так и есть. Но с другой стороны, мы не можем повлиять на поведение других людей. Это не наша зона ответственности, но вот на себя повлиять мы можем. И наше поведение, наши привычки – это наша зона ответственности. И очень просто. Можно начать с себя и можно себя мотивировать еще немножко тем, что есть такая теория маленьких дел. То есть когда каждый из нас делает какое-то маленькое дело, мы постепенно э, создаем и делаем этот мир как-то лучше. Э, поэтому это можно использовать как такую небольшую мотивацию. Представить, что в разных уголках земного шара, в разных населенных пунктах, городах все равно есть люди, которые уже задумываются вот о таких проблемах и идут в сторону осознанного потребления. Но здесь ни в коем случае речь не идет о том, что ничего не нужно себе покупать. Нет, речь идет о том, что покупать нужно обдуманно. Почему я об этом говорю как маркетолог? Потому что я точно знаю, что маркетологам всегда будут ставить задачу увеличить объем продаж. И тут будут изощряться и делать все, чтобы, скажем так, продать как можно больше и навязать, возможно, даже ненужные вещи. И уже выбор каждого потребителя, как реагировать, как защищаться вот от этих коммуникаций и где-то, можно даже сказать, манипуляций. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной, задумывались вы о потреблении, еще кстати используют вот это слово как бы задумывались ли вы об этой проблеме, возможно вы уже что-то начали внедрять в свою жизнь, идти в сторону осознанного потребления. Поделитесь этим в комментариях, будет очень интересно, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну и до встречи в новых видео, пока!